Теперь, вот когда тебе скинуты спонсором, пригласителем, вернее выражаться, монетка, неважно какая, хоть тысячная доля. Теперь у тебя активирован кошелек. Теперь ты заходишь в личный кабинет призм, чтобы он стал активным. Берешь этот данные кошелька призм выбираешь и вот видим да публичный ключ не сохранен его не надо сюда самому вставлять когда вам скинули монету это как индикатор когда вам скинули монету потому что вот здесь написано призм стор работает только с активированными кошельками то есть кабинет в него можно регистрировать партнеров новых смотрите еще один какой очень важный момент да соблюден что пока тебе, у тебя нет в кошельке монет, у тебя кнопка регистрации партнеров не будет работать. Вот даже просто сейчас возьми, проверь, номер клиент, о, новый клиент, тут слева, значок нажми, он должен выкинуть ошибку. Видишь, error, ошибка. То есть ты не можешь зарегистрировать человека нового, пока у тебя у самого не активирован кошелек, ты не занялся там, ну то есть все дела не сделал активации монетки, чтобы майнинг начался. Данные кошелька призм выбираешь справа и нажимаешь сохранить. Вот ты ввел Nixmoney кошелек и кошелек призм и нажимаешь сохранить. И тогда у тебя пропишется... Вот данные обновлены, окей. Okay. У тебя пропишется публичный ключ. Вот сейчас опять туда же заходи в данные кошелька. И у тебя появился публичный ключ автоматом. Тот, который от тебя от кошелька. Он, вот если ты раньше это сохранял, он не появлялся, потому что у тебя в кошельке не было монет. То есть здесь четко сделано так, чтобы не плодили как бы, ну, лишние аккаунты. То есть, пока не запустил все процедуры, не прошел личный кошелек, к следующему этапу действия не перейдешь. То есть, все прям. Ну, прям предусмотрено. Мне прям нравится. Просто, просто в идеальном состоянии, все сделано. А, так, теперь мы заходим на биржу. То есть, вот когда мы сделали. Смотри, подожди, подожди до биржи. Когда мы кошелек призм привязали. Когда мы привязали биржу кошелек, все, теперь мы можем. И вот ну, все строчки заполнены И монетка у нас есть в своем кошельке Только вот сейчас мы можем Купить себе призмы На NixMoney Заходим на NixMoney Выбираем обменные пункты Выбираем саму вот эту первую NixChange.com Там еще ниже есть обменные пункты Но этот самый как бы надежный уже с левой стороны в столбике выбираем Сбербанк Если мы переводим через Сбербанк И в правой стороне, в правую сторону ведем курсор Прямо по белому полю И вверх поднимаемся Нам нужно купить доллары Вторая строчка сверху Вот сегодня упал доллар Вчера мы под 63.54 покупали Сегодня на 30 почти копеек он упал Видим, что в обменнике есть 181 доллар долларов то есть ну нам хватает чтобы купить себе на 1000 рублей нажимаем на эту строчку левой клавиши мыши здесь пишем сколько мы рублей хотим тут все заполняется интуитивно 1000 рублей мы видим что мы получим 15 долларов ваш email потому что на email все сделки по транзакции будут приходить отражаться Телефон. А, ага. Владимир, а мы в долларах купить или в евро тоже. В а, ну, в данном случае у нас в кошельке Призм. А, вот Лег, зайди в кошелек PRISM, И информация... Нет, в, в, в... Ой, в личный кабинет, да, да, не так выразился. Мы видим, что Nix Money в долларах и Perfect Money в долларах можно привязать. И есть кошелек 2 Кэш, То есть три составляющих, по которым можно в этот в этот личный кабинет зачислить все в мани опять возвращаемся на вопрос ответим вводим номер телефона ну на самом деле тут написано до да, номер телефона который привязан сбербанк онлайн ну я вам скажу что и не можно вообще тот номер телефона по которому вам будет удобно разговаривать потому что мы вчера заводили человека у него Входящие звонки не работают, у него 0 на балансе, только для смс А он пользуется другим телефоном. И мы вводили вот не, не Сбербанк онлайн, и ему при, перезвонили и как бы все подтвердилось. То есть это просто, ну просто прописано, не знаю, то есть, что, как Сбербанк онлайн, можно любой телефон, по которому вы доступны. Все, низ мотаем. Номер пластиковой карты вводим Какой-то у тебя наикрутейший номер По блату выдавали, наверное Двойки Новая, новая карта Да, в личном кабинете копируешь номер кошелька, вводишь на который зачислить галочку, принимаю условия, продолжить Пин-код пришел на почту То есть видим, что все финансовые операции здесь Приходят смски на почту для подтверждения, не все разовые. То есть телефон здесь даже не нужен, да? Да, 7670, не, ну как бы звонить будут, 7670. Так, Порядок действий для совершения обмена. Нужно перевести 1000 рублей 40 копеек. В переводе указать в описании, ну, в комментарии. Мой телефон плюс 7 ттт. Только потом нажать на кнопку «Я оплатил». Вверху номер транзакции могут спросить. Перезванивать будут с, этого, с биржи и уточнять. Номер транзакции бывает, он вверху спрашивает. Где хэштег девятки семь. Ниже листаем. Видим, что получатель Валентина Петровна. 1000 рублей 40 копеек. Переводим на ее номер карты Сбербанк. Нет, оплатить нажимаешь ты, когда ты оплатишь. Ты сейчас заходишь в Сбербанк и переводишь человеку. Не, почему частному лицу? Перевод клиенту Сбербанка, по-моему. А, да, вот здесь, да. Я маленечко по-другому. Я просто на телефоне делаю там чуть-чуть иначе. Все, оттуда копируешь номер карты. 1040. И сообщение оттуда копируешь тоже. А, ну у тебя есть. Не, вниз-вниз промотаю, но там есть в комментарии. Он, мой телефон, назначение платежа, да, он есть. Тоже копируется, просто доставляется. Да, Че, получается, за сорок копеек даже комиссию не взяли, да? Поэтому. Да, можно копейками переводить без комиссии по Сберу.